Всем привет, с вами Кос. И сегодня у нас будет такая серия посвящена не знаю рыболовству что ли потому что я хочу сделать себе это больше еды и, наверное, отправиться, искать деревню, не знаю, там куда-нибудь еще найти что-нибудь хочу или поход по шахтам. Ну, в шахту я не очень хочу идти. Я не знаю, я вообще... Мне кажется, что обычные майнкрафты, конечно, это скучно очень. Но это прикольно. Это очень прикольно. Да. Я уже тут стою, наверное, минут 5, не могу поймать ни одной рыбу. У да, меня же клюет, блин, почему? Да им ждем пока ры, пока поймается. Я, я не понял. Вроде же опустился поплавок. Фак. Ну. Ну уже. Ну. Давай ловись. А пока не знаю, давайте о чем-нибудь поговорим. Да. Короче, о! Мне не нравится дождь. Я вообще побуду в пустынке. Давай, рыба, ловишь. Я не понял. Ладно, насрать на это. Курицы. Три яйца. Ой, сори. Сори, сори, сори. Так, у нас есть две, две тыквы. И, и все. Семена. Так, сейчас, наверное, не знаю. Наверное, в этой серии мы займемся то, что я сделала тут какой-нибудь мостик. Вот. Не знаю, я хочу сделать тут вот, вот пристройку то ли ангар какой-нибудь там не знаю то ли еще что так куда бы поставить тыкву так так вот выглядит по-моему классно прикольно так У -у -у -у. сколько много коров сейчас я приду, подождите, коробку мать. принесу пшинный сток так так эй давайте, делайте делайте мне коровят, так скажем моя говядина так, закроем. И сейчас всех больших коров мы, наверное, у... так. Нет, у последнего выбиваем. И все. Да, тут что, осталось 4. Все правильно. Так, всунем мясо сюда. И сейчас, наверное, мы сделаем эту нижнюю полочку. Так, 12. По-моему. Так, раз два, три. все, Не 12 все-таки. 9. Так, три книги. Так. Книжная полка готова. Так, поставь мне вот сюда. И какой теперь у нас тут левел одиннадцатый? Неплохо, я скажу вам, неплохо. А удочку можно очаровать. Кудочку черовать нельзя. Ну ладно, я в принципе не огорчу. Так, стейки заберем. И пойдем. Да, как вы заметили, я сделал себе лук. И мне там еще оставалось, как сделать себе удочку. Я, наверное, сейчас не сдержусь. И все-таки, да, я пойду сейчас и зачарую. Так, овечка. Ушла от Так, второй уровень. Нам нужен третий. Третий, такой, вот третий уровень. Ну, сила один. Ну, в принципе, ладно, неплохо. Нам надо убить Гаста, чтобы получить слезу Гаста. И сейчас, наверное, я все вещи выложу и пойду в ад. Вы помните, мы в прошлой серии нашли там этот, точнее нет, это крепость и нужно посмотреть вообще что там есть и вообще стоит ли нам туда ходить или не стоит не знаю так сюда так надо взять немного булыги кирку наверное сделать там есть ну лопату возьму на всякий случай так у меня с собой ничего темного нету один камень да, я такой. Не каминчик, не знаю. Не, было, не, не нечего было делать. Так. Сейчас ап прогрузится у меня. Так, главное, чтобы мне сейчас никто нигде не написал, пока буду строиться до Или у меня там интернет не включился, я не знаю. Так. Это что такое? Я не понимаю. Так, так, так. Так. Не знаю, пока мы строимся что, о чем бы нам с вами поговорить. А поговорим мы о том, то что мне выдали партнерку. Я теперь могу ставить на видео всякие фотки, ну, там вот, аннотации ставить, как у меня было на первой серии, там если хочешь еще ставь лайк. И я не знаю хорошо это или нет с одной стороны я могу там ставить всякие фотки а с другой мне кажется что это как-то пахнет немного так. а я вижу там еще вот видите если я так поворачиваюсь вот там вот у этого есть такая штука потому что меня я не знаю почему это но это ему когда смотришь вот сюда видите так кажется когда вот так отворачиваюсь что там грусто так нет не знаю почему так видимо это либо прорисовка, либо что-то другое так давай строим. строй жалко что тут не стоит мой диван пугая так думаю. выпили зелье одни стойкости вернули бы в лаву на кабали бы там всякой руды разные. я думаю вы знаете такой такую руду как блуд гензерит там намного еще если там стоял бы город тех, то там бы было очень много роду всех. Так. Почти уже достроился. Так, мне кажется, тут будут скелеты из сушителя. На ну, что я... Нет, нет, не будет, я уверен. Просто, что будет. У меня сложность мерная стоит. Так как да ей мне кажется тут из... мне, мне не нравятся зомби пигманы и поэтому я их всегда отключаю так что не знаю ну, не знаю они меня бесит просто а скелеты из сушителя я к... отношусь рандомно так что я в принципе могу включить но я не вижу смысла плюс тут еще наверное скорее всего если я нашел вот такой не надо ее как-то называть штучку, скажем так. То тут будут такие эфриты, скорее всего. Ну, я так думаю. Так, тут у нас что? Понятно. Ничего. Вот душтук. Ну, ясно вообще. Так, как скигерпечи. Возьму. Ладно, на шесть штучек. Так, сундук. Это что, добавлено в новой версии, я не понял? Ух ты! Алмазная конская броня. Неплохо, неплохо. Ох, три алмаза. Нет, это что, реально добавлено в новой Я не понял. В новой версии. От скинороз. Это реально круто. Я не знал то, что реально так добавили. Так, надо ставить вот такие блоки, когда, я, когда иду. Чтобы знать, откуда я. Эй, что такое? Я остановлю запись. Да, ребят, я перезашел. Оказывается, я просто застрял в блоке, блин. А я уж так испугался. Я вообще реально сильно очень испугался. Так. И я реально не то, что в этих попадаются алмазы. Так, все отски на соберем. что же соберем? Не знаю, посадим там где-нибудь. Пусть вот ферма. Бородал. И да, я понял то, что все-таки это 1.6.2, так как тут попалась вот эта алмазная конская броня. Вот я ее надену, если найду лошадку. Мне кажется, это классное дополнение сделали создатели Майнкрафта. Так, тут нету даже спавнера и фрита, да? Блин, я в этой крепости я чувствую запутать, поэтому я буду уходить обратно. Так. Хорошо, что я булыжник. Сейчас мы можем спокойненько вернуться обратно. Нет, ну я реально не знала то, что такое добавили. Я думал то, что, не знаю, никаких дополнений никаду не будет. Вообще как бы даже не представлял, что такое есть. У меня халявная просто 4 алмазы, 4 золотых литка, алмазная конская броня и 15 росту Это просто халява. Я вам серьезно говорю. Все-таки не зря я пошел в эту крепость. Сейчас мы выложим алмазы. Не знаю, сделаем уж все алмазный блок, если нам хватит. Так, загрузка, я думаю, и я допрыгну. Да, я допрыгну. Так, сколько же у нас там было масиков? Три. Нет, все-таки нам не хватает. Так, все дело. Сколько у нас там уже все где, где они лежат? Четыре седла у нас. Неплохо. Так, еще одна зажигалка. Так, я кирки выложу, так как они нам не понадобятся пока что. Хотя нет, понадобится. Или нет. Ферму, чтобы взять. А, я ее наверху измена. В принципе, там вода не нужна, ничего не нужно, так что... Мы можем запросить ее сейчас тут сделать взять сколько тут у нас есть много. Ну. все так так так так так И, наверное вот тут вот мы сделаем сейчас ферму адских наростов так я конечно знаю что пока это выглядит как не совсем так классно все же не знаю пусть будет из них так быстро так быстро она уже взросла нифига себе может в этом мире они даже быстрее растут хорошо так умазную контку в надо выложить все-таки я как дурак с ней вожу Всякая бывает так я не знаю что делать вообще стекло все стекла нет больше заказки наросты я кидаю вот сюда М -м -м. тыкву тоже пока сюда кину э, зачарованная книга так 7 алмазов что из них можно сделать в принципе кирка у нас есть можно сделать меч алмазный хотя нет зачем Эм, почему у меня нет уровня? Сейчас я перезайду быстро. Так, нет, у меня все равно нет уровня. Я не понимаю, что это за баг. Вроде же я уходил, у меня был уровень. Не угу. знаю. Угу. Наверное, я сейчас пойду и накопаю себе кварца. Потому что с кварца падает очень большой уровень, мне это очень нравится не ну, совсем большой как бы но падает достаточно так скажем так вот тут у нас есть кожный да. так, так да ребят серии будут выходить я думаю два раза в день вот это по майнкрафту и я думаю то что их будет не совсем много серии наверное ну короче как мы Убьем, наверное, Визера или, не знаю, кого-нибудь, убьем, или Дракона даже я еще не решил Как мы только босса убьем, наверное, я перестану снимать, даже если, не знаю, серии 30 сделаю. И думаю, этого хватит, наверное, на первый сезон, так как, ну, это реально первый сезон, я только еще обучался всему вот этому плацплею так скажем, смешно получилось. И вот это, наверное, то, что э, основной мысль я сказал, то, что я хотел сегодня. У -у -у -у, нам нужен ну, Наверное, дойдем до туда. Так. И да, ребят, я уеду скоро, и аж до 29 августа я уеду. Да, печальной серии не будет. Так что не отписывайтесь, пожалуйста. Я приеду выложу очень много серий сразу же. Прям очень много. серии так скажем, 5. Да, для меня это много, так я же их еще записываю. Плюс их надо еще там смонтировать всяко. Сделать он все. Ну, да, серии 5, мне кажется, достаточно будет. Блин, так-то не хочется уезжать, но ну, надо, надо, надо. Да, ребят, еще раз говорю, я приеду, наверное, разыграю, разыграю, наверное, да. может быть, конкурс, конкурс разыграю, что сказала, разыграю, наверное, не знаю, может, лицензию какую-нибудь, не придумал еще, короче. Так, почти докопались уже так, так, так, так, так. я же сейчас добудем побольше кварца хоть он нам не нужен в принципе мы даже в лаву сможем выкинуть Блин, мне нужен уровень. Я тут за него копаюсь. Да. Потому что есть кварцы, блин, можно сделать только блоки кварца. Ну, блин, они не очень красивые. Мне знаю, они мне не нравятся ещ. Вообще. вообще. Так. Лоустол, где? Где? -где, -где? Ух ты ж, как у меня проседает-то очень сильно. И залавы еще, блин. Еще очень сильно. Так, надо будет добыть немного этого цвета это пыли это точно. И мне где-то надо добыть стержей нефрита. Я думаю, похожу по той этой штучке. Добуду его. Но ну, это я сделаю, конечно же, не на камеру, блин, потому что будет неинтересно, как, как я там хожу. И так далее. А на этом мы, наверное, попрощаемся. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. С вами был Кос. Всем пока-пока-пока.